Всем привет! Сегодня мое видео будет о такой тропиканке, как у Селия. Я буду ее пересаживать в другое кашпо. Вот такое кашпо на ножке. Она у меня сейчас сидит вот в таком. Ну, у нее такие длинные ветки, чтобы ее куда-то поставить повыше. И после всего этого ей, наверное, придется вот обрезать вот эти вот сильно длинные ветки, что ли, потому что они прям на полу лежат даже в этом кашпо. О. Смотрите, ну, у нее сейчас уже цветение, уже некоторые цветочки опаливают, где она у меня стояла, там множество таких красных коралловых цветочков. Очень красиво смотрится. И его еще называют это растение коралловым папоротником. Прусселье, конечно, нуждается в очень таком освещении то есть на нее должно попадать целый день практически солнце и она будет свести если солнца будет недостаточно усилить свести не будет но она у меня сейчас стоит на улице я ее и на ночь тоже оставляю на улице то есть целый день на нее попадает солнышко но у нее и рост такой уже хороший пошел поливаться она любит обильно конечно когда тепло я ее поливаю каждый день. Ну, так как на солнце горшок рассыхает очень хорошо. Приготовила я для нее грунт. Здесь у меня намешаны перегной. Перегной, потом лесная земля и песок. Ну, вот такая, в общем-то, рыхлая почва, плодородная. Вот здесь даже червячок, червячка, конечно, я уберу. Водородная, то есть Руселья любит. Сейчас она в этой земельке у меня-то вообще, наверное, попрет. Руселью я подкармливаю с весны до осени удобрением для цветущих растений. Ну, вообще она любит покушать, конечно. Как и все остальные цветущие растения. На ведро, не обращайте внимания, это у меня уличное ведро, просто оно большое, я там намешала грунт. Ну что, приступим. Сейчас я буду ее переваливать. Ох, вымахала. В кашпор я, конечно же, насыпала керамзит и сделала отверстие. Просверлила отверстие, то есть там дырочка у меня, чтобы если водичка будет скапливаться, то ей будет куда стечь. Керанзит у меня вот так вот есть. Родина этого растения Мексика. Везде вот такие красивые растения, экзотические, конечно, у нас растут в тропиках. Вообще красота. Тропики и субтропич. Теплолюбивая. Ну, вот я хочу ее сейчас как-то вот навалить. Ой. Ну там, наверное, одни корни. Ну, я ее в том году, конечно, пересаживала. Но она была у меня маленькая. О! Отлично. Смотрите. Видите, какая формевая. Ничего я отрячивать не буду. И вот. Отлично вообще. Сейчас я ее буду присыпать землей. Ну вот сколько ей места добавилось. Вообще хорошо. Тем более сейчас лето. Ей вообще будет раздолье в этом кашпо. Будет, наверное, вообще нереальных размеров. Она, кстати, очень большая вырастает. И такая, знаете, густая масса. Просто видела фотографии. И прям вообще красиво смотрится очень. Зимовала она у меня в доме. Да и в квартире тоже зимовала. В принципе, хорошо. Но главное есть светлое место. И главное в зимнее время ее не перелить, чтобы у нее корешочки не загнили. А так, конечно, тоже самое светлое место. И все. И она прекрасно себя чувствует. Очень нравится мне это растение. Очень декоративно смотрится вот за его вот этих коралловых цветочках. Ну, кошку, конечно, ему вообще супер. В общем, у кого нет еще такого растения, так что можете завести такую красавицу. И она вас будет радовать вот такими коралловыми цветочками. Не хватило у меня земли, ну точно ветром ее, ну здесь она у меня стоять не будет конечно, если я ее поставлю на свое место, а то здесь если ветер будет, то ее обязательно перевернет на такой ножки кашпо. Страшно оставлять, укореняется русель хорошо. Я ее укореняла в земле, в тепличке. Ну вот Горшок неподъемный. Ну, ей здесь, конечно, будет лучше намного. Здесь есть куда расти, есть куда свешивать длинные побеги. Но сейчас я ее полью. Полью я ее просто из леечки. чтобы водичка попала тоже вот на ее листья, ветки, вернее. И у нас тепло сегодня, наконец-то вернулось лето. И полью я ее прямо так из леечки. Вот так устрою ей душ. Ей прям красота. Как раз солнца нет яркого. Сейчас она у меня стечет. И поставлю ее на крыльцо. Просто я хочу, чтобы немного ее за ветром поставить. И сделаю вам еще обзор небольшой моего крыльца, что у меня там стоит на сегодняшний день. Ну вот поставила свою красотку я на свое место. Она у меня здесь будет расти. Здесь ей солнца будет хватать. Здесь с самого утра солнца И примерно где-то до трех часов. То есть ей достаточно будет этого времени. Здесь вот у нее по соседству тоже тропиканка, здесь пиерия стоит, здесь у меня бугемилии, здесь у меня дэш куляют. <свят> Сегодня, кстати, я их сама опыляла. Мадам батерфляй. Ну, вот здесь, которые цветут, а здесь у меня вообще семена образовались. И вот здесь, наверное, будет, здесь топ тоже хороший отпал. Вот здесь, а вот здесь вообще видно, видно семена, вообще я очень рада у меня это впервые то есть вот улица конечно сказывается очень хорошо на растении смотрите два стручка семян будет ой я не могу вообще вот бугинвилья как цветет она просто вся-вся-вся там просто немерено бутонов но мне питуньи тоже нравится вот махровый сорт с экзотами они тоже здесь хорошо смотрятся Здесь у меня мандарин. Мандарин у меня вообще, наверное, за лето разрастется. Посмотрите, какой огромный куст вообще. Такой рост пошел. Здесь у меня авокадо. Здесь у меня стоит сети, которую я недавно обрезала. Она у меня тоже будет летом стоять здесь на улице. Здесь у меня гибискус весь в цвету. А здесь мой гибискус большой. Вот Я его вынесла, тоже сюда поставила. Здесь тоже утром на него солнце падает. До обеда где-то. Ну, достаточно чтобы не обжигала листья. Ну, вот он стоит на улице. Листья, в принципе, хорошие. Нормально. Здесь у меня тоже вот цветут. Герантия в цвету. Здесь у И... меня лабелия. Я ее сама сеяла из семян. Посадила вот ее в горшочек. Здесь у меня фикус. Петунья тоже, тунбергия, то есть эти растения у меня будут все лето на улице жить. И здесь вот посмотрите, я вот здесь сама, здесь у меня лаванда, вот она тоже разрослась очень хорошо. Ну прекрасная пора для цветоводов, это же конечно лето. Увидимся в следующем видео.